Итак, в начале месяца с 1 по 3 число Венера будет в благоприятном аспекте к Сатурну и Плутону и будет затронут ваш пятый и 7 сектор гороскопа. Это даст возможность очень хорошо понять ваше окружение. Вообще это аспект, который говорит об интенсивности чувств, поэтому в этот период времени Ваше окружение может вас удивлять, может воздействовать на ваши эмоции очень сильно. Это период, когда вы будете в кругу близких людей, когда вы будете обсуждать с ними какие-то темы, которые являются вашими частными темами. То есть этот аспект больше подходит для решения ваших личных дел, чем для работы и для ведение вашего бизнеса. 3 февраля Меркурий, планета коммуникации, поездок, документов и ваша управляющая планета переходит в ваш седьмой дом, в знак рыбы. И Меркурий в этом знаке будет длительный период времени. Это связано с тем, что 17 февраля Меркурий разворачивается в ретроградное движение по 10 марта. И весь этот период будет наблюдаться полное погружение в тему взаимоотношений. Это может быть, опять-таки, какое-то очень важное событие эмоциональное, которое будет связывать вас вместе с вашим партнером. Это может быть ситуация, когда вам нужна будет взаимная помощь и поддержка. В целом даже самые самостоятельные люди в этот период почувствуют необходимость получать помощь и поддержку хотя бы моральную от других людей. Поэтому в целом можно сказать, что это такой период, когда вы нуждаетесь в другом человеке, и вы должны позволить себе в некоторых моментах помочь, позволить, чтобы вас кто-то поддержал. Вы будете очень сильно нуждаться в эмоциональном контакте. 5 числа Меркурий будет делать секстиль к Урану и будет затронут ваш 7 и 9 сектор гороскопа. Это очень хороший аспект для решения вопросов, связанных с вашей работой, с документами, все, что касается переговоров, сотрудничества с другими людьми. Эти вопросы могут решаться очень быстро по данному аспекту, и может наблюдаться элемент непредсказуемости, когда вы планируете все определенным образом, но выходит несколько иначе. Также это аспект креативных идей и кратчайшего пути к решению любой задачи. 7 числа Венера переходит в знак Овен по 5 марта. Овен — это ваш восьмой дом. Это сектор гороскопа, который отвечает за изменения внутренние, за сильные переживания, а также за решение финансовых вопросов. Венера в восьмом секторе обычно указывает на финансовую поддержку. Это особенно актуально для тех, кто только начинает взаимоотношения. Это могут быть разговоры о ведении совместного бюджета. Венера в восьмом доме может обозначать подарки. Это период, когда вы соприкасаетесь с финансами и энергией других людей, и это может проявляться на разных уровнях, как в личных отношениях, так и в вашей деловой деятельности. В этот же день, 7 числа, Меркурий будет в благоприятном аспекте к лунным узлам, которые находятся сейчас на вашей оси 5 и 11 дом. Повтор этого аспекта будет 27 числа. Поэтому либо тематика событий, либо сами события могут в этот период повторяться. Ось пятый, седьмой дом это ось творчества, партнерства и близких взаимоотношений. И э, данный аспект говорит о том, что э, у вас будет возможность открыть для себя новые горизонты в плане творчества. Это может быть интересное предложение о сотрудничестве, новые проекты. Это может быть э, какая-то идея, которая поможет вам реализовать ваш творческий потенциал. И эти дни также могут быть очень эмоциональными и в том плане, что может быть просто какая-то новость, которая вам очень понравится. С 9 по 12 число Венера будет в соединении с Лилит и Хероном в вашем Восьмом Доме. Это период достаточно турбулентный в эмоциональном плане. Может быть какая-то ситуация, которая заставит вас переживать, но на самом деле для этого вряд ли будут серьезные основания. Поэтому старайтесь подходить конструктивно к решению любого вопроса. 9 числа будет полнолуние во Льве в вашем 12 доме. Это будет первое полнолуние после затмений, и оно может еще проигрывать какие-то события, связанные с тематикой затмений. Но также оно несет и свои новые ситуации. Двенадцатый дом отвечает за темы отстранения от активной жизни. И больше это либо процесс подготовки к какому-то сверхважному событию в вашей жизни, это процесс внутреннего планирования и перестройки. Полнолуние — это осознательный переход с одного состояния в, другой, в, в, в другое состояние. Это переход от одной ступени уже на другую, то есть какая-то тема в вашей жизни завершается и начинается что-то новое. И несколько дней возле полнолуния вы можете быть не настолько активны, как обычно. Старайтесь в это время больше отдыхать. 16 числа Марс, планета активности, переходит в знак Козерог, ваш пятый дом. Марс в Козероге будет находиться полтора месяца. Это будет очень интенсивное время в плане творческих проектов, это период, когда вы вовлечены в дела ваших детей, возлюбленных. Это может быть начало новых отношений. В любом случае, это тоже аспект, который затрагивает вашу частную жизнь, и много энергии у вас будет уходить на решение каких-то вопросов внутри вашей семьи или во взаимоотношениях с самыми близкими людьми. 19 числа Солнце переходит в знак Рыбы, в ваш седьмой дом на месяц. И в этом знаке уже есть одна планета, это Меркурий. Солнце поможет прояснить определенные моменты во взаимоотношениях с вашими деловыми партнерами, а также в личных отношениях. Это хороший период для того, чтобы расставить все точки на ды в отношениях, для того, чтобы решить те вопросы которые ранее могли в принципе даже и не обсуждаться. 20 числа Юпитер будет делать секстиль к Нептуну и будет затронут ваш пятый и седьмой сектор гороскопа. На самом деле этот аспект воздействует фактически целый месяц, и особенно интенсивный он в первой половине месяца. Именно 20 числа он будет точным. И этот аспект говорит о творческом взаимодействии с окружающими людьми. Это период, когда… Вы можете выработать более легкий подход в жизни, вы можете ощущать вдохновение, сконцентрироваться именно на каком-то приятном состоянии. Это аспект, который поможет вам абстрагироваться от тех вопросов, которые вас волнуют, и это поможет вам быть более конструктивными и найти решение многих задач в вашей жизни. 21-22 числа Солнце и Марс будут в благоприятном аспекте к Урану. Это очень активные, очень интенсивные дни, когда может быть много задач и возможность очень быстро их решить. В частности, это хорошее время для решения вопросов с транспортом, а также с документами. Это хорошее время для прохождения каких-то быстрых курсов, для того, чтобы оформить что-то, легализировать какую-то деятельность, оплатить налоги. В целом, это очень хороший период времени для, как я уже сказала, быстрых действий. И это может быть даже импровизация. 24 числа Солнце будет в благоприятном аспекте к узлам, а Марс будет в соединении с Южным узлом. Это очень важный день в плане взаимоотношений с окружающими людьми. Это день, когда вам скорее нужно будет пожертвовать чем-то, возможно, отказаться от какого-то проекта. Но в то же время перед вами откроются новые возможности, которые будут связаны с сотрудничеством. 25-26 числа Солнце будет в соединении с Меркурием, и они будут делать благоприятный аспект к Марсу. Это очень важные дни. Во-первых, соединение Меркурия и Солнца поможет осознать самый важный урок, который связан с целым периодом ретроградности Меркурия в этот раз. Так что это будет своего рода запоминание какого-то нового урока жизненного. Также аспект Марсу даст возможность сразу же применить новые Знания и выводы на практике, то есть в целом это очень деятельный период, когда вы о многом думаете и стараетесь сразу же полученные Знания применять на практике. 28 числа Венера будет делать квадрат к Плутону и будет затронут ваш пятый и восьмой сектор гороскопа. Этот аспект рекомендует вам воздержаться от крупных покупок, особенно если они спонтанные, не обдуманные хорошо. Также это период, когда могут быть интенсивные чувства или переживания, эмоций по какому-то поводу. Поэтому старайтесь в это время опять-таки не погружаться с головой в ваше эмоциональное состояние для того, чтобы сохранять продуктивность. И 29 числа будет повтор аспекта «Секстиль, Меркурий, Уран». Этот аспект был 5 числа, поэтому некоторые события могут повторяться, тематика событий может быть похожей. Или если вы упустите возможность в начале месяца, то у вас будет вероятность в конце месяца наверстать упущенные. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным.